Друзья, всем огромный привет, с вами Олег Радочин И в этом коротком видео я решил записать небольшую инструкцию По созданию лендинга, используя наш конструктор лендингов От компании Живая Очередь. И будем использовать новую функционал, который у нас появился буквально сегодня Вот в телеграм-канал пришло уведомление О том, что мы добавили возможность клонировать лендинги по ссылке Теперь вы можете сделать лендинг и дать ссылку вашим партнерам, чтобы они склонировали его себе, то есть создали копию, дубликат и там только отредактировали свои ссылки. Вот это вот уведомление пришло и сейчас мы будем использовать эту функцию. Итак, друзья, заходим на наш конструктор лендингов, вот здесь вот находится конструктор лендингов, зашли, Здесь у нас наш сайт. Можно, созд... Если у вас не создан сайт, создаете новый сайт, называете как хотите. Я назвал Живая очередь. Допустим, давайте я создам. Создать новый сайт. Живая очередь 2. 2. Создать. И здесь есть кнопочка «Клонировать страницу по URL». Внизу под этим видео я оставлю э, свой лендинг, вы можете его э, скопировать. Вот так выглядит этот лендинг, который вы можете скопировать. То, что вам нужно сделать, это скопировать этот URL. Копировать. Копировать. Ссылку на этот лендинг я оставлю внизу в описании к этому видео. Заходите в кабинет живой очереди. Нажимаете вот эту кнопочку «Клонировать страницу по URL», нажимаете, вставляете этот URL, «Вставить» и нажимаете «Ок». OK. Все, друзья, страница скопирована, и перед тем, как нажать «Опубликовать», мы отредактируем ее. Нам нужно отредактировать эти кнопочки. И первую кнопку, которую мы с вами редактируем, это регистрация в живой очереди через компанию Просто Гейм. Нажимаем вот здесь вот «Содержимое». И здесь вот ставьте вашу ссылку. Где эту ссылку взять? Заходите в кабинет Просто Гейм. Режим клиента. Партнерская программа. Либо вот эту ссылку копируйте, Либо нажимаете вот здесь «Лендинги». Нажали лендинги, и выбираем лендинг, вот этот вот, развивайся играючи и обеспечь свое будущее. Нажимаете копировать, идете на конструктор лендингов, вставляете URL, ссылку и нажимаете сохранить и закрыть. Далее, редактируем кнопочку регистрация в живую очередь напрямую. Нажимаем «Содержимое». Ну, здесь очень просто. Здесь вот в конце хвостик меняем. Ставите ваш REF-ID. Где его взять? Заходите в кабинет «Живая очередь». Нажимаете вот «Мой аккаунт». И вот ваш REF-ID под вашим именем и фамилией. Копируете. Идете в конструктор. Вставляете. И нажимаете «Сохранить и закрыть». Все. Далее, что нам нужно, отредактировать эту часть. Здесь два раза мышкой эти два раза. Ставите курсор и редактируйте. Все. И нужно отредактировать, вот здесь у меня кликабельная ссылка, которая ведет на мой Telegram. И чтобы ее отредактировать, нужно вот так вот выделить и нажать на этот значок. Здесь прописывайте ваш отображаемый текст собачка и ваш логин телеграм а здесь адрес ссылки это после косой черты ваш э, логин в телеграме без собачки это адрес ссылки убедитесь что в новом окне открывается и нажимаете сохранить все это отредактировано далее спускаетесь вниз и редактируете точно так же кнопочку вставляете Ссылку на регистрацию в просто -кей. вот эту ссылку, копируете, идете и вставляете сюда, вот так вот, вставить, сохранить и закрыть, и прямая регистрация в живую очередь, то же самое содержимое, этот хвостик меняете, здесь ваш REF ID, вот этот копируете, идете сюда, Вставляете и нажимаете «Сохранить» и «Закрыть». Все. Далее нажимаем обязательно «Опубликовать». опубликовать Отлично. Страница опубликована. Давайте посмотрим, как она выглядит. Открыть страницу. Все. Теперь у вас есть точно такая же страница, как у меня. Уже именно с вашими ссылками. Давайте я покажу как она выглядит копировать я открою новую вкладку в режиме инкогнита. все так вот выглядит эта кнопочка у нас ведет на лендинг компании просто здесь будет ваши данные Вот эта кнопочка будет вести на такую форму, на прямую форму живая в очередь. И вот эта вот ссылка будет вести прямо на ваш Telegram. Друзья, вот так вот очень легко и просто можно создать э, страницу э, себе буквально за 10 секунд и также. Дать ссылку на вашу страницу, чтобы ваши партнеры могли скопировать данную страницу и также само использовать у себя. Если данное видео было для вас полезным, друзья, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал и не забывайте оставить в комментариях, насколько был полезен для вас этот контент. Было ли полезно, либо нет. Если было полезно, пожалуйста, напишите об этом. Это всегда побуждает меня записывать больше качественного и полезного для вас контента. И те, кто еще не зарегистрирован в живой очереди, друзья, я рекомендую не упускать эту возможность. И действительно, за такие смешные деньги можно э, получать крутые подарки и самое главное зарабатывать. Причем можно зарабатывать не приглашая. Внизу под этим видео также будет ссылка на мою страничку, где вы можете детально изучить маркетинг и о возможности заработка в живой очереди. Я искренне желаю вам добра и большого профита. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.